Режиссер Кирилл Серебренников сказал о нем. Он большой талант, очень умный человек. А главное, у него есть какая-то своя акустика, совершенно особое звуковое восприятие окружающего мира. Я много слышал его не театральных, а оркестровых сочинений. Это актуальная, яркая, умная, при этом чувственная музыка. И для меня важно то, что он умеет особенно точно и верно транслировать ощущения «Времени» – это о известном композиторе Сергее Невском. Мы поговорим об ощущении времени. Сергей, ты живешь на две страны – Россия и Германия. Да, но больше в Германии, да. И недавно ты ездил в Штутгарт и выступал там, как я понимаю, не с концертом. Да, да это было… Дело в том, что у меня большая связь профессиональная с городом Штутгарт. Я посчитал, что у меня было там больше премьер, чем в Берлине. И в, в, была опера в, на тексту Сустава Алексеевича. И на собственно, это, премьере этой оперы на текст Алексеевич, э, моя хорошая штукская подруга Маша Колесникова, познакомилась со Светланой И, В общем, э, таким образом <laughs> Светлана Алексеевич вошла в состав традиционного совета оппозиции. Маша, надолго долго работала в Штугарте. Вот, и сейчас, когда ее судьба, как бы ну, у нее печальное обстоятельство, она в, в тюрьме, да, вот, Штугас очень сильно за Это очень как бы трогательная история, потому что вроде они такие очень спокойные и богатые люди, но, но при этом я помню их компанию в поддержку того же Кирилла Серебренникова. Очень мощный. Это был первый театр в Германии, который вывесил полотнище Фри Кирилл, там значит, было много акции в поддержку серебряного фестиваля у фильмов, как бы постоянная выставка о его творчестве, о его штургацкой опере. То же самое, вот когда Маша, которая два года работала пиар-менеджером штургацкого фестиваля КЛА, попала значит, в тюрьму, соответственно, ее поддержка была есть очень мощная. То есть ее бывшая начальница, Кристина Вишур, директор фестиваля КЛА и директор такого объединения. Менеджерского для Ахунуты, который очень много делает ну, для современной музыки Штунгард. Она тоже очень сильно поддержала наше письмо Ангели Меркель, которое мы написали. И общем, весь штунгардский Бамун, значит, мэр города, депутаты всех фракций, кроме э, христианских демократов, э, потому что они там в оппозиции, и, значит, у них выборы. Они были там на этом митинге, и, в общем, был митинг в поддержку Маши и в поддержку Беларуси. Да? А что в письме Меркель? Ну, в письме Меркель мы как бы, просим заняться Машей, потому что как бы, знаем, что ну, если было возможно раньше как-то освободить политзаключенных Беларуси, то это было только благодаря какому-то серьезному вмешательству европейских политиков. Это как бы обычно было связано с отменой санкций да, каких-то. То есть обычно такая вот идет торговля между белорусским правительством и Лукашенковским, и, Ев и Европой. Да, но сейчас Евросоюз не торопится вводить санкции. Ну, есть резолюция Европарламента, она как бы имеет, хотя и рекомендательный характер, но я так понимаю, что что-то все-таки будет. И я как бы не политик, но меня очень тронуло вот, участие людей что -то, говорить, серьезных таких, да, именно политиков, которые о а Машей Обеспоко... обеспокоенной судьбой? У меня есть ощущение, что а, то, что Маша Колесникова в тюрьме, к этому начали привыкать. Как-то, ну, в тюрьме, в тюрьме, но нет же, не слышно пока ни о каком переговорном процессе по поводу судьбы Маши. А, и тебе нет ощущения, что Лукашенко победил. Для того, чтобы отвечать на этот вопрос, надо быть в Минске, да. И в Минске мои друзья, они как ходили на эти демонстрации, так и ходят. Я не знаю. Я не знаю. В принципе, все говорят, что ситуация, все друзья в Беларуси говорят, что ситуация другая, чем в 2010 году, когда там были несколько дней протесты, их разогнали. Вот, понятно, что у нас есть долгие протесты в Беларуси, в Хабаровске, уже 70 какой-то день идет, да, да, и сейчас это новая тактика взаимодействия между властью и оппозицией, когда, ну, такой долгий протест игнорируется, да, мы не знаем, к чему это приведет, пока есть, как бы, резолюция Европарламента, и я знаю, что очень много друзей Маши здесь, да, они очень заботятся о том, чтобы, немецкие друзей, да, чтобы... Эта тема не замылилась, чтобы про нее не забыли, и чтобы ее имя всегда возникало. Да? А Маша гражданка Германии? Она гражданка Беларуси, но у нее вид на жизнь в Германии. Мы с тобой говорили о твоем выступлении в Штутгарде, и что меня совершенно поразило, то, что ты рассказывал об автозаках в Штутгарде. Мне кажется, это очень правильное место, где это нужно было рассказывать. Ну да, но, вы знаете, есть как бы огромное количество взаимодействия между как бы ЕС и диктаторским режимом. Что я говорил? Я сказал, что мы живем в печальном мире, где ну, для... Экономики да, для индустрии э, легче взаимодействовать с диктатурами, потому что они надежные. Да, они как бы, у рабочих мало прав, значит, у, как бы, они там гарантируют то, что обещают. Да. Я говорил о том, что да, автозаки делают, значит, это прекрасное совместное предприятие под названием Мас-Купава, которое делают автозаки, да, на базе МАС. Минский автомобильный завод. Минский да. автомобильный завод, да, и.. Э, я, когда был в Штугарте, да, я указал на то, что огромное количество МАЗов не автозаки, да, и автозаки все-таки с другими двигателями, но огромное количество МАЗов ездят с, с двигателем «Даймер», да, и автобусы, и тягачи, да, и я думаю, что на это обратят внимание, ну, там, как бы, 8 лет назад был куда более скандальный случай, когда выяснилось, что немецкие полицейские э, тренируют, значит, белорусский ОМОН, э, был скандал, в результате которого Матья Зейгард э, Бундес-полицай президент, то есть главный немецкий полицейский, подал отставку. Да? Угу. Вот. Я так понимаю, что есть другие взаимодействия. Я так понимаю, что светошумовые гранаты, которые там используют ОМОН, они тоже в Чехии делаются, если не ошибаюсь. Да? Да. Там как бы есть куча примеров такого взаимодействия с лектарскими режимами. Я думаю, что в ближайшее время вот эти как бы потайные каналы взаимодействия они будут так или иначе выявлен, да, и как-то отрефлектированы. То есть я думаю, что потом при акции политиков, я думаю, что они как бы тоже этим заинтересовались. Ты друг и ну, соавтор, партнер по опере Светлана Алексеевич. И сейчас, как я понимаю, в квартире Алексеевич дежурят дипломаты Евросоюза, пытаясь не допустить ее... А, ареста. А, ты поддерживаешь связь со Светланой? Да, мы списывались, но только в самом начале. Мы списывались в августе, когда протесты только начались. Uh -huh. А потом я думаю, что с ней уже сложно поддерживать связь, потому что она ну, очень осторожна в любой коммуникации. Да? Очень много людей пытались с ней выйти на связь, и это невозможно. Но я как бы знаю, что вот она там в своей квартире. Да. но Это остался последний член именно вот руководства. Белорусского Координационного Совета Оппозиции. А, ты давно вообще знаком с Марией Колесниковой? Четыре года. А, она... Расскажи о ней. Ну, мы же встретили ее только этим летом, мы не знали, угу. какая она. Ну, а, для того, что Маша как бы прошла очень типичную биографию, да, она как бы получила образование в Европе, и захотел что-то сделать в своей стране. У меня была точно такая же биография, когда я там, отправился что-то делать в России да, в начале в районе 2010 -го года, да, когда мы занимались проектом платформа и другими хорошими вещами, было ощущение большой как бы, востребованности, большого фидбэка и ähm, возможности изменить мир. Но, естественно, уже там, в середине нулевых годов была идея администрации президента взять под контроль современное искусство, взять как-то одомашнить. Советовных художников фестиваль территории с руководством Кирилла Серебникова, Евгения Мирова, Чулпа Алхабата и так далее был при поддержке администрации президента, при личном участии Владислава Суркова. и приветственное слово стоит на программке первого фестиваля территории, который прошел в 2006 году, я принимал в нем участие. То есть в России куда более отработаны технологии взаимодействия с потенциально протестным контингентом современных художников. И какое-то время это было как бы, реально мощно, до 2012 года. Потом пришел Мединский, все это было похоронено. Центры современного искусства были переделаны, там, патриотические центры и так далее. а Потом Мединского все-таки убрали в связи с его абсолютной одиозностью, да. И сейчас, в принципе, технологии вернулись. Так вот, Беларуси, это было очень долгое вступление, да, ничего похожего нет, потому что там, как бы, вот современное искусство возникло на абсолютно выжженной земле, абсолютно уничтоженной. То есть, то, что Лукашенко ввел несколько лет назад такой закон, что люди, которые после окончание образования едут куда-либо из Беларуси, должны будут выплачивать сумму обучения, ну, как было в Советском Союзе, да? uh -huh. И огромное количество людей, чтобы не платить этих денег, уехали до окончания образования. Просто Беларусь, талантливые люди, ее покинули mm -hmm. на очень большой скорости, причем как в сторону Европы, так и в сторону России. Да? Маша приехала строить там, как бы, современную музыку с нуля, и в 2018 году она пригласила меня и профессора Штутбергской консерватории Мартина Шитлера, стоит там курс композиции, независимо от государства. То есть мы пришли на этот ОК-16, огромное пространство, это бывший, по-моему, пивзавод, да, как бы. И там сделали концерт, сделали лекцию. понятно, что там в Беларуси вообще ничего нет. То есть там есть какая-то театральная жизнь, там есть как бы фести... вот этот фестиваль театр, есть фестиваль... кинофестиваль Листопад, если не ошибаюсь. Да? И... Но вот с современной музыкой там вот совсем плохо. И а, когда мы пришли в здание Союза композиторов, а, я помню, что там на стенах висели какие-то такие постимпрофессионистические картины, да? а на столе лежала книжка «Сто лет КГБ». И Маша попала совершенно в точку, когда она стала арт-директором 16 вот она поняла, что есть вот эта тяга, есть эта востребованность, я думаю, что ее очень сильно туда втянуло в эту деятельность. Скажи, пожалуйста, нам не Афитом, барочный флейтист, сидя в тюрьме, он теряет квалификацию? Да, но, конечно, музыкант любой теряет квалификацию. Маша не только оборочная, она играет современную музыку, она мою музыку тоже играла, и делала концерты, еще до того, как она стала арт-директором, еще в семнадцатом году делала концерты с современной музыки. Более того, она, она есть в сети ее замечательное выступление на TEDx, такой формат, да, где просто люди делаются, на вас, где она сравнивает общество с симфоническим оркестром. Это очень интересное выступление, ее стоит посмотреть, потому что она тоже понимала, что то, что она делает, это не просто какие-то вот а, ну, некая индустрия развлечений, а то, что занять современным искусством, рано или поздно станет политическим жестом. Может показаться, что только научно-технический прогресс повлиял на оркестра, но это тоже не так. Потому что любые изменения, которые происходили с нами и с вами, и вообще в обществе, любые изменения, которые происходят в нашем сознании, они точно так же влияют на оркестр. Если вы сейчас посмотрите на любой симфонический оркестр, вы увидите, что там присутствуют и мужчины, и женщины. И у вас по этому поводу не возникнет абсолютно никаких вопросов. Кажется, что так было всегда. Но так было далеко не всегда и не сразу. Изменение какое-то представление о культуре и обществе да, неизбежно следует, ведет за собой изменение общества. И понятно, что это вызвало сопротивление рано и поздно. Да? Потому что ну, как бы спонсором огромного количества проектов, связанных с современным искусством, и спонсором ОК-16 был э, Виктор Бабарико. Да? Соответственно, совершенно логично, что Маша вступила как бы, в его команду. Что вы ждете от Меркель? Какого ответа вы ждете от Меркель? А, и... Кто подписал это письмо, кроме тебя? Я так понимаю, что это был один из инициаторов? Но а, кто вообще эти люди, которые. Что вы хотите? Чтобы она что сделала? Um, ну, и письмо писал я, но инициатор катя Петровская, которая со своими десятилетним опытом революции и тоже бегание по местности сказал, нет, ты должен написать, иначе там случится мировая катастрофа. Потом подключилась значит истина Фишер, которая собрала огромное количество подписей политиков. Ну, как бы. Мы ждем от Меркельви возможное личного вмешательства. Правда, проблема в том, что для того, чтобы личное вмешательство состоялось, Лукашенко должен снять трубку, если она будет звонить, а, а, <coughs> что пока не произошло. А, но если рекомендации Европарламента будут как-то приняты к рассмотрению, да, как бы, я так понимаю, что после Европарламента Совет Европы, да? Да. Да, который если как бы, он утвердит, то тогда уже можно будет о чем-то разговаривать. Да? Для меня было важно ну как бы Машу поддержать, потому что я немножко знаю ситуацию в Беларуси, я немножко знаю, эм, я туда часто ездил последние несколько лет, я был восхищен теми новыми людьми, которые там появились, тем, насколько это не совпадает с таким клише про Беларусь, да, которые все повторяют, что типа такие милые колхозники, которым ничего не надо, да, эм, и э, для меня было важно как-то артикулировать эту историю. Что будет дальше? Ну, как бы будем надеяться, что политики будут мешаться, если от них не отстанут. Политики тоже люди, да, они хотят, чтобы от них отстали. Когда ты говоришь про то, что ты был куратором платформы, я сразу пугаюсь. К тебе не приставали следователи? Дело ну, уже закончено? Это, слушай, но понятно, что я тоже очень пугался, да? Но платформы, кураторов, как бы у них не было никаких финансовых функций, да, к счастью. То есть там пугаться следовало больше исполнительным продюсером, некоторые исполнители настолько испугались, что как бы довольно далеко уехали, правильно сделали. Но... Да, Катя Воронова. Да, да. Mm -hmm. да, И эм, там бесконечно сложное дело, и я тоже очень глубоко сопереживаю ну, от него пострадавшим. Когда закончился суд, я... у меня был очень пессимистичный прогноз, как у тебя, да? У меня ну, тоже как бы, да. И я первым делом позвонил Алексею Аркадьевичу Малабродскому, который очень Люблю и уважаю, он был, есть замечательный совершенно продюсер, да, и в общем, было видно, что он счастлив, да, что он как бы, ну не в тюрьме, да, вот. Ну, сейчас уже время прошло. Угу. А, это все-таки было дело Мединского или все-таки Шевхунов с Мехалковым, или это все сразу? Я вот сейчас знаю. что нибудь понятнее стало понятнее? Нет, не стало, но понятно, что уши Минкульта оттуда торчат очень сильно, потому что Мединский, ну как бы настаивал на то, чтобы люди оставались в тюрьме, и потом они настаивали на том, что как бы, уже при новом министерстве культуры они настаивали на то, чтобы выплатили выплатили эти деньги, 129 миллионов, да. Видно, то есть, единственная как бы, страна, которая проявлялась ак очень активно заинтересованным лицом, сделалась с пострадавшим, да, представился как пострадавшая, это Минкульт. Мне кажется, если человек так себя, ну, как бы, если Минкульт так себя проявляет, то это избавляет от лишних вопросов, То что Михалков — это немножко конспирология, мне кажется. Ну есть переписка, да, как бы. очень популярная позиция. Не, не, не, я в искусстве, я поэт, писатель, композитор, я вне политики, только искусство. Так бывает? Ну да, ну понятно, что это бывает, понятно. Мне вот я говорю, что мне безумно интересно, как сейчас именно после ухода Мединского, который вызывал всеобщее отторжение, да новые политехнологии они как бы, захватывают все больше людей в России, которые даже не понимают, что они как бы, становятся частью политехнологии. Как бы, вот. то есть есть огромная интенция да, от власти в России. Возрождается Союз композиторов, да, который был уже влочил счелка то лако существование, вбухивается куча денег в какие-то композиторские конкурсы. Но при этом как бы, все это достаточно строго держится под контролем государства, да. И, эм... Я думаю, что тенденция будет такая, что будет все немножко как Москва. То есть такая тоталитаризм с очень хорошим дизайном. Москва замечательный дизайн, да, как бы там очень круто. Там как бы реально все очень круто выглядит, да. Но при этом там некоторая печаль <laughs> присутствует в воздухе. Отлично сказано. Тоталитаризм с хорошим дизайном. Да. Отличная фраза. Ну да, есть как бы огромное количество всех этих новых. Форум поддержки государственного современного искусства, поддержки молодежи. Молодежи горят глаза, они участвуют в каких-то проектах, связанных с новыми технологиями, значит, с дополненной реальностью, соответственно, с поэтическим марафоном современного искусства, но при этом есть всегда условия, чтобы там не было политики. И таким образом, в условиях этой как достаточно сильной самоцензуры, да, идея современного искусства выхолачивается, потому что все-таки любое искусство это метафора свободы. Кстати, сложнее убить всего театр, я думаю, потому что театр все равно сохраняет. Какой-то живой протенциал театр нельзя контролировать. Театр все-таки вот, выйдет, артист на сцену, тебе может что-нибудь сказать. И поэтому, собственно, у Мединского была такая агрессивная против театра. Потому что его нельзя, как бы там нельзя провести худсовет, совет, который они хотели вести. Да? Самый дурацкий вопрос: конечно, ваши творческие планы, но я не могу этого не спросить. После времени секонд-хенда ты остаешься в этом в политическом искусстве? Я вообще не трактую себя как политического художника. У меня есть э, темы, которые меня задевают. Проблема в том, что ситуация такова, что эти темы внезапно могут оказаться политическими. Вот, собственно, к чему хотел подводить с Машей Колесниковой. Да? Угу. Она занималась современным искусством, да? внезапно это стало политикой. Мы занимались платформой, тоже валяли дурака, внезапно оказалось, что это тоже политика. И у меня есть несколько как бы, оперных проектов, э, документальных, которые, естественно, могут иметь там, в России какое-то политическое звучание, потому что у меня есть проект по истории там, русского квира 20-х годов, есть исследование Иры Ралдугиной, где она собирала письма рабочих и крестьян, значит, геев и лесбиян, которые писали там, Бехтереву. Да? Это прошла история по медиа, была более-менее удачная или неудачная постановка там, Валерия Печейкина с этим материалом, но э, я хотел за это сделать такую документальную оперу, скорее всего, в следующем году она будет сделана, и мы сейчас как бы с, со штутганским ансамблем «Вокальзолисты». И это будет камерный проект, и, в общем, будет есть несколько, несколько из проектов, которые, ну, естественно, в, в нынешней России могут иметь какое-то политическое звучание, звучание. Но я ими занимаюсь не потому, что это имеет политическое звучание, да, потому что это интересные вещи, которые меня цепляют вне зависимости от э, политического контекста. Потому что мы все-таки надеемся, что мы, наша музыка, она переживет политический контекст. Как пережил политический контекст Некрасов со своим вот, поэтом может что не быть, но там быть обязан. А, Глупо-то говорить, представьте современного искусства. Ну да. да. Спасибо за гражданскую позицию. Ну, ну хорошо, хорошо. Теперь можно лететь через Минск. Слажная интервью. Не знаю, как пойдет. Как пойдет, да. Это же не от нас зависит. Хотя наоборот, только от нас и зависит. Спасибо большое. Спасибо.